Туризм в Таджикистане это привлекательный вариант отдыха для любителей ярких ощущений, альпинистов и велосипедистов, для любителей персидской культуры и древней истории. Благодаря отличному климату, где около 250 солнечных дней в, в году, а также искренне гостеприимному народу, не надо искать дополнительные причины, чтобы поехать в Таджикистан, а уже начать планировать поездку. Для тех, кто ограничен по времени и может провести в Таджикистане всего один или два дня, также есть отличные варианты для коротких однодневных путешествий по стране и столице, или же для экскурсий в самом Душамбе. Среди однодневных туров в Таджикистане самыми популярными являются поездки в Арзопское ущелье или на озеро скандеркуль Вместе с этим можно отправляться на однодневные экскурсии в Таджикистан из Узбекистана, в Пенджикент и на 7 озер из Самарканда или в Худжант из Ташкента. Туризм в Таджикистане постоянно развивается и уже сегодня очень удобно. Отправиться в эту маленькую очаровательную страну, погрузиться в мир гор, уникальной культуры и древней самобытной истории. Сейчас самое подходящее время для путешествия по стране. Душамба уже не первый год привлекает все больше иностранных туристов, а все потому, что здесь из года в год улучшаются условия жизни, развивается инфраструктура, строятся тысячи объектов различного назначения. из России, продлить себе лето. Нас пригласили друзья, солнечная душамбе. Очень приятные здесь люди, приветливые. И вот это первое, что мы заметили, что все люди очень отзывчивые и гостеприимные. Честно, это спонтанное такое оказалось путешествие. Нас вот пригласили друзья, они сами из Душамбе. И мы как-то долго откладывали этот отпуск, и, честно говоря, всегда казалось, что это такая неразвитая страна, и очень приятно были видны, что здесь очень много строящихся комплексов, очень развитая инфраструктура. Мы здесь еще пока недолго, не все успели посмотреть, но вот то, что увидели, нам показалось очень современным и благоустроена для вот, э, таких даже семей, как мы с детьми, очень комфортно. Ну, мы ненадолго здесь, вот если мы успеем, то хотелось бы посмотреть больше природы. А вообще еще очень хорошая кухня и очень есть веселые заведения. Так что мы заметили, что здесь умеют люди отдыхать и люди достаточно спокойные, потому что мы из Морковской области приехали из суеты, везде но много стресса всегда потому что всегда куда торопишь и здесь так мы немножко заземлились успокоились и отдыхаем по-настоящему Ежегодно количество туристов в стране растет. Среднее количество туристов за последние годы составляет 200-300 тысяч человек. В столице Таджикистана очень хороший климат. Здесь до середины октября можно прогуливаться в одной футболке и шортах. В этом году в Душамбе открылся архитектурный комплекс под названием «Стекло», что в переводе на русский означает «независимость». Особенностью стеклола является смотровая площадка на 14 этаже, откуда через телескопы можно полюбоваться красотами города. На первом этаже расположен исторический музей Душамбы с множеством интересных экспонатов. Первые у меня впечатления какие были, то что я пошел пробовать обналичить свою банковскую карту и в банкоматах я около вокзала никак не мог найти деньги. То есть я полтора-два часа только пробовал вытащить 200-300 самани. У меня вообще настроение полностью упало, потому что я думал, как вообще тут мы сейчас в первое время снимем гостиницу. Но потом, более-менее уже найдя банкомат, в которых есть деньги, мы стали гулять по городу, смотреть, общаться с людьми. То есть люди из четырех стран Средней Азии, которые мы объехали за полтора месяца, таджики, честно говорю, это самые добрые люди из всех, кого мы встретили. То есть жена вчера на вокзале, например, она осталась с сыном, я попробовал снять деньги, чтобы просто, ну, купить даже еду и симку. В этот момент, вот сама расскажи. И в этот момент подошел мужчина, просто говорит, возьмите, сестра, предлагать мне торт. Я, конечно, сказала, зачем, он говорит, кушайте, кушайте, еще чай вам принесу. Вот, он вот, прячки еще купил, накормил нас. Подумал, какой это классный город. <смех> это чужие абсолютно люди у нас. Ну да. вот смотрим, я все по карте хожу, смотрю Яндекс-карты, как передвигаться. То есть люди останавливаются, тормозят, спрашивают, вам нужна помощь. Они каждый предан сам себе. И у нас разобщенные люди. Угу. Тут видно то, что люди более добрые. И... Это... Пытается как-то помочь нам со стороны, спрашивая даже, что нам надо, чего... Ну, нет, спрашивали, что нам надо, что, как бы, что хотите, но при этом мы сами спрашиваем. Попробовали ваш плов таджийский, но отличается от узбекского, как бы отличается немножко вкуса. Дальше название забыла. Кур, лепешка в молоке. С... Лепешки да, которые состаются, потом их собирает в молоко, но ну, молоком заливает, точнее, сверху лук и помидоры. В орле и решке в выпуске 2013 года в Душамбе, когда mm -hmm. они приезжали, мы как раз искали, как где это найти. И в одном месте мы нашли сегодня плов вот этот куротуп Все бавровали в одном месте, потому что мы любим дегустировать, то есть э, и проверять э, в странах именно гуляя по рынкам, смотреть национальный колорит. Таджикистан – это то место, куда хочется возвращаться снова и снова.